Проходил просто, ребят, стажировку Ребят, ну, но... ребят, у меня... Бля... Всем привет, мои дорогие гладики, И сегодня мы оцениваем песню с Евровидения 2019 года От Сергея Лазарева, от России Я знаю, что долго, ребят, прошло уже около недели Но, ребят, но у меня есть небольшое оправдание Просто я проходил стажировку в одной компании и да, я не прошел ее. Вы на рас... меня спросите, расстроен, не расстроен, честно говоря, немножко. Но понимаете, в чем дело? Самолет всегда взлетает с черной полосы. Поэтому всегда, ребят, пробуйте, не расстраивайтесь, если вас взяли на хорошую работу. Потому что рано или поздно вы ее найдете и будет все хорошо. А то, что вы пробовали до этого работы свои, значит, ребят, не ваша. Итак, ребят, поехали. Сергей Лазарев, Скрим, Раша. Погнали! Чух! Всё. Она быть. Та-та-та-та. Боже мой, уже божественная картинка. Картинка просто космос. Кораблик. Хотя, конечно, такой кораблик маленький, мне кажется... В море он бы явно затонул бы Но ладно, давайте не будем продираться. Корабль хороший Небольшой, ну как, как говорила В принципе, Евлеева 15 сантиметров, это не приговор so Как красиво снято, реально Божественно снято Просто, оператор красавчик И монтажер красавчик Тоже, Мы с Сергей вообще по факту тоже красавчик, потому что на его песнях я всегда учился петь, поэтому у меня немножко голос чуть повыше, чем у баритона, и такой мужественный, мужественный голос, да, мужественный, поэтому сарямба. Это мой, можно сказать, кумир. Не кумир, конечно, я не люблю это слово, но с, именно с его песни я просто сам учился петь, поэтому... Это просто офигенная анимация, просто божественная, с волками. Только я, конечно, смотрел этот ролик, я не понял, в чем суть, там, как бы, суть про страхи, чтобы вы от них избавляться, Но понимаете, в чем проблема. По ролику, вот, такое ощущение, что это какая-то разбитая любовь и что-то подобное такого. Кто-то вообще бы сказал, что это... Он якобы за нее боролся, но не смог, погиб в море где-то там, да? Ну, то есть очень много историй было. Я такой, думаю, вообще, а какой тут скрытый смысл? Ой, как офигенно, он поднялся на тональности. Классно. вот в этом эпизоде я понимаю что он, скорее всего он погиб и это как бы почему стоит все время сзади нее скорее всего потому что это тень типа призрак он типа все время ее охраняет мне так кажется Ух, если это был смысл главный я бы такой ух, прям мурашки по коже но к сожалению это ребят про смысл страхи вот такое себе конечно угу. Ух, как горячо Целая, ребята, октава Ну что, ребят, мы посмотрели клип с Евровидения 2018 года 18 ошибочка по Фрейду 2019 года Сергея Лазарев от России Моя реакция, мое мнение Классный клип, опять же, не потому что я из России и голосую за свою страну, нет, реально, офигенный клип, очень душешипательный, душераздирающий, пусть будет так, очень много эмоций, очень много впечатлений, и я смотрю такой, а песня, а вокал, там, и если он так реально вживую споет, это просто бомбезно, бам-бам-бомбезно, реально будет шикарно, я такой, Сережка, Давай. Удачи тебе. Поэтому клип офигенный. Ведь ряд, ряд офигенный. Монтаж офигенный. Все офигенно. Цветокор просто божественный. То есть... Помимо самой песни, он там вообще вопрос нет, он, он просто там разрывает, там всех раскидывает в плане вокала. И, конечно, есть еще песня, она The Dream, а, вот, от рока, и вот, не помню, от как, а, а, от страны, по-моему, Хорватии, если я не ошибаюсь. Там тоже разрыв, но это более-менее разрывательная песня, поэтому всем, ребят, советую голосовать за, за себя, за нас, за Россию. Давай, и всем, ребят, пока, всем, ребят, до следующего выпуска. Пакета. А, кстати, да, ничего не забыл. Подписываемся на канал, ставим лайки, э, как бы пишем комментарии, свои впечатления. И также, если вам не тяжело, и ты не ленивая жопа, и типа нам понравилась реакция, напиши, какой формат ты бы хотел видеть на моем канале. Только честно, конструктивно. Я знаю, что ты адекватный школьник. Ну, напиши по-брасски. Поэтому, всем пока.